читаю сразу же а какой режим тренировок холодный тренировок и холодной воды то есть вот тренировок какой режим у тебя такой холодной воды применение сауны и что нравится делать сейчас как идут дела в целом режим Видишь, тренировок ну, у меня у меня наверное он все-таки безрежимный пока какой-то я очень люблю кататься на велосипеде я это делаю